Давно тремела над нами война, но та, о которой мы в школе учили, и снова мужчины уходят туда, зачем? Да затем, чтобы дети их жили, а слезы текут, и рыдает душа у женщин, которые их проводили. Зачем же мальчишки уходят туда? Зачем? Да затем, чтобы мамы их жили. Смеется, девчонка, родной, не беда, ведь ты ненадолго. А слезы душили, Зачем же мальчишки уходят туда? Зачем? Да затем, чтобы любимые жили Мы будем молиться за вас день за днем, чтобы каждый из вас в отчий дом возвратился. Идете туда вы бороться со злом? Зачем? Да затем, чтобы мир изменился.